Здравствуйте! Добрый В этом день. году нас просто атаковали вирусы, очень много заболевших. Скажите, пожалуйста, существует ли какая-нибудь новая система для укрепления нашего иммунитета? Это всех интересует, абсолютно. А, чаще задают вопрос, существует ли таблетка, которая поднимает иммунитет. Нет, такой таблетки не существует. И для того, чтобы укреплять иммунитет, мы должны соблюдать самые простые правила. Мы должны нормально питаться. Самое важное, мы должны хорошо и нормально отдыхать, спать определенное количество часов. И, естественно, физическая нагрузка и общее укрепляющее мероприятие нам в помощь, так называемый здоровый образ жизни. А по поводу нового, новое, это, как все знают, хорошо забытая старая, так утверждает руководитель Центра Мир Кунг-Фу. Евгений Владимирович Безрукавый. Евгений Владимирович, добрый день. Здравствуйте всем. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос для вас, разве есть? Знаменитые монахи Лафушона, которые жили, ну, согласно легенде, конечно, 130 лет и более. Да, было такое. Такое дело. Возможно, или, возможно? Или это только мифы? все? Нет, Красивые. это возможно, это все реально. Э -э есть очень много гимнастик, практик, правильное питание. Все с об этом мы говорили. Да, э, вообще для меня понятие кунг-фу это что-то боевое, это только про боевые искусства, про драки. Нет, есть какие-то направления. Определенные? Оказывается, это про длинную и здоровую жизнь. Не, да? на самом деле конфу это общее слово. Мы сейчас занимаемся конфу, с вами общаясь. Конфу это работа, время. А внутри конфу много подразделов. Тайчи, Вучи, Цигун, Найгун, Чикон, Пакуа, Сини это направление, которое раскрывает какие-то темы. В каждой теме есть оздоровительная гимнастика и боевое искусство как плюс-минус. Вот чем мы сейчас будем заниматься, оздоровительная гимнастика. Как это называется? Вучи. Выходите, давайте вместе позанимаемся Вучи, Укрепим нашему университету не только. Вот это самое древнее китайское слово Вучи, очень созвучно белорусскому слову. Вучень, например, так. Можно сказать, вучи, вучи, здоровье получи. Да, ну давайте же изучать, как получать здоровье без лекарств. Да, есть такие практики. Но ну, смотрите, сегодня у нас задали вопрос по иммунной системе. Uh -huh. а, вопрос решается двумя упражнениями. Первое – это улучшение работы коры головного мозга по выработке электричества. Если у человека а, этот показатель ниже норм, ну скажем, 2-3, то это уже проблемы в виде болезни Пакерсона. Поэтому есть специальное упражнение, очень простое. Сейчас подберу упражнение, которое могут выполнять люди 70, 80, 90 лет. Второе упражнение направлено на поддержание работы сердца. И эти два показателя получают в эффект иммунную систему поддерживают. Как Сделать интересно! вот такое движение. Угу. Это еще также профилактика инсульта. То есть просто покачивание? Просто да? покачивание, да. С пятки на носок, с да. носка на пятку. И смотрите, что вы сейчас должны сделать. Сейчас, отклоняясь назад, поднимайте руки и посмотрите, насколько они у вас поднимаются естественно. То есть не сама, а... Женщина. Да, да. Вот, вот отклоняйтесь, и вот они будут подниматься сами. Вау! Хорошо. хорошо. Если вы отклоняетесь назад и ладошки поднимаются до уровня сердца, это хорошая норма. Значит, все отлично. То есть у вас со здоровьем все прекрасно, иммунная система отлично. Это показатель. Но люди в возрасте будут делать, у них будет вот так вот делаться. Значит, понятно, что нужно подкачать, то есть подбавить чуть-чуть электричество. И для этого есть специальное упражнение. Посмотрите, что мы сейчас делаем. Значит, вам нужно сейчас наоборот перенести вес на носочки, приподнять немножко грудь и плечи вперед, и сделать вот такое движение. Вибрация. При этом, посмотрите, я делаю еще движение пятками. То есть... Да-да-да. да. Такая кукла, знаете, на шарнирах. Поднимаем. Да электричество головного а, мозга понял Все. если бы рядышком была электрическая лампочка она бы зажглась Да. софиты да. работают у нас там люди сидят да. и делаете это упражнение делом делом делом. мне нужно чтобы вы посмотрели какой будет эффект вибрация очень легкая расслаблена коленки будто... тоже работают да? коленки работают то есть вы стучите чуть, -чуть пятками mm -hmm. вес вперед 15 градусов надо быть расслабленными как коленки хорошо внутренние согните. мышцы ног при этом напрягаются Кажется, я скоро по-китайски заговорю. Делается это упражнение 2-3 минуты. Но вы через минуту можете уже проверить. Давайте мы посмотрим. Остановились и сейчас опять отклонитесь назад. Почувствовали, как поднимаются да. руки больше? Быстрее поднимаются? Это... Прям, как будто бы какая-то подушка поднялась сверху. Так взлететь можно. Да. Второе упражнение относится к технике обезьяны. Это мне нравится. Смотрите. Раздвиньте ступни наружу. Угу. Согните колени. Сейчас приподните грудь вперед, как будто вы горилла. И таз ставьте назад. Руки перед собой. Ага, расслабьтесь. И делайте вот такое движение, как делает горилла. А надо что-то говорить при этом. И при этом нужно очень быстро дышать поверхностное дыхание. Посмотрите, как это делаю. Так? Получился, видите, такой маленький комплект всего из 6 минут. То есть у вас идет такая маленькая диагностика. Вы послушали, ага, не хватает энергии. И можете в любой момент, в любое время, там, днем раз-раз-раз, посмотрели. О, отлично, все, пошли дальше. Ну, например, на работе не хватает силы. Обесточен, устал, расслаблен. подел. Зашел Именно. к начальнику в кабинет Зашел в начальник, и... В кабинет, Чуть -чуть, налил, <связывая> Что ты делаешь? <связывая> Расслабляюсь, говорит. Таким образом, 2-3 минуты одно упражнение, 2-3 минуты другое упражнение, 6 минут достаточно в день. Достаточно неплохие упражнения, физическая нагрузка, активность, это очень хорошо. Спасибо вам большое. Мы благодарим наших гостей, а также эксперта, руководителя центра «Мир Евгения Владимировича Безрукалова. Спасибо, доктор, за ваши рекомендации. Мы обещаем их соблюдать.